Так, опять зависло Точно зависло? Да вы гоните что ли? У меня не, мож не может быть, чтобы зависло У меня сейчас нет никаких зависаний ну, во всяком случае, ладно Сейчас пока что нужно подписать команду Уже потом со всем этим делом разбираться В общем, короче, спа большое спасибо Компании Microsoft, которые выпустили Очередное кривое обновление После которого опять нормально Стримы не идут И да, если у вас, ребят, есть какие-то небольшие лаги И вы их видите К сожалению, увы и ах Но не я немножечко в этом виноват Большое спасибо за это Компании Microsoft за их замечательные и бесподобные обновляшки Которые периодически прилетают Так, собственно, розовые крысы Они же будут у нас Pink Reds находятся в данный момент в обороне И в атаке у нас сейчас Соответственно находится Fucking Bitches Вот прям вот так, Fucking Bitches да. Девчонки, как я уже говорил, названия себе придумывают Достаточно боевые и интересные За это им отдельная респектуля но ну, а счет у нас пока что 2-0 В пользу розовеньких крысяточек вот, собственно э, Так что, если что, имейте в виду Короче, самое главное, запись э, Запись Не будет э, Ну, прерываться, да То есть, если вы сейчас видите какие-то фрезы на трансляции Вдруг, если вам некомфортно Сейчас на ней находиться, я все прекрасно понимаю Вы можете э, Потом посмотреть в записи, в записи лагов Никаких не будет ну что, составы, естественно, это Анютка и Есения против э, Ксении и Мармеладки. Э, просто Мармелад, прошу прощения, с э, Ну и, в общем, у нас перестрелка на длине. Две эмочки против двух зиглов. Ну, тут, конечно, явный перевес за эмками. Но парадоксально в этой ситуации то, что это же девочки. У девочек всегда КСик свой. Так что вот такие вот а, пирожочки. Ну и, конечно, дамы и господа, нужно обязательно обязательно поблагодарить вообще за весь этот ивент, в общем-то, хорошего человека по имени а, Станислав, который Григорьев, и он же, в общем-то, Кумар. Если бы не он, девочки бы, в общем-то, не играли турнир, потому что призовой фонд именно он им и организовал 10 хп остается у Есении, ее добивает Ксения и неожиданно команда Fucking Bitches забирают первый матчпоинт в этой встрече При том, что, опять же, ситуация была, ну, мне кажется, на 99,9, в общем-то, выиграна они 2 на 2 будут играть? Да, турнир формата 2 на 2, поэтому да, здесь будут все игры а, именно такого формата. Ну и, конечно, всем, кто сейчас находится а, на прямой трансляции, ребята, еще раз вам привет, приятного просмотра. И извините за какие-то технические вот такие накладочки. Последний стрим, который я проводил, точно с такими же, к сожалению, глюками и фризами был. А, нужно ждать, когда Microsoft сделают замечательное обновление, которое пофиксит... Сложившуюся проблемку Ну, Pink Reds в очередной раз, естественно Пытаются принять длину И, наверное, это основная причина Поражений обороны в подобных ситуациях Потому что принимать а, Все-таки, наверное, стоит Чуть более закрыто а, Разве что открываться, ну, в принципе Позволительно только под зигзаг но играть в чересчур большую агрессию с длиной, это, конечно, чревато. И чревато вы сами видите какими последствиями. 62% здоровья, уже 36% у Есени. Она борется, молочинка. Но все-таки две соперницы, это не одна соперница, которую можно было бы перестрелять. В два дула, в общем, разбирают а, Есению. Мираунд на этом а, заканчивается поражением для а, розовых крысяточек. В общем, 2-2. В целом, пока что у нас временная ничейка. И я напоминаю вам, что это первый матч четвертьфиналов э, турнира Spring Cup 2 на 2 от проекта Женский эпицентр, э, где, в общем-то, открывают этот самый турнир Розовые крысы и Fucking Bitches. Все, в принципе, по-моему, это все, что я должен был сказать. Э, Из-за вот этих вот маленьких и неприятных накладочек не получилось конкретно сразу все предметно раскидать по полочкам. Но ну, вроде бы теперь точно мы можем погружаться в Counter-Strike. Ребятушки, чатик не всегда могу читать. Если у вас какой-то э, конкретный вопрос, например, ко мне, и вы хотите, чтобы я увидел ваше сообщение, то... Выделяйте мой никнейм в чате и пишите прям конкретно мне, иначе мне не бросится в глаз ваше сообщение, я его не увижу Тем временем, третий раунд забирают факинг бичес Ребята, а точнее девочки, реализуют автоматы Калашникова, ну, очень и очень уверенно ну, конечно, не могу ничего еще говорить э, По поводу... Нет, все равно должен сказать Это должно и в записи остаться Огромное спасибо трояку Потому что это просто вообще человек Человечище с огромной буквы Ч И мужичище с огромной буквы М Если... Ну, вообще, по идее, наверное, трояк Это же навряд ли девушка, да? Поэтому все-таки скорее мужчина ну что, 2 на 2, дорогие мои друзья, постоянно здесь ситуация будет 2 на 2. Ну, Анютка, Анютка, кстати, принимает ход, хитрый, стратегически важный, возможно, ход, пытается обойти своих соперниц, в то время как Есения должна будет в соло удерживать позиции на точке А. Сделать это будет, конечно, очень непросто, и Мармелад забирает Есению, в результате Анютка... Ну, шифт уже, наверное, можно отжимать с огромной долей вероятностью. А, зачем фонарь включила? Не подсвечивай себя. Вдруг соперницы не заметят. Ну, уверенная победа Ксении в этом дуэли. 4-2. Вот, собственно говоря... Ну и э, к чему я вообще еще про донат заговорил, что если вдруг в чате вы не хотите принципиально э, выделять мой никнейм, чтобы я увидел ваше сообщение, то все сообщения, отправленные донатами, я также вижу, все читаю. Э, поэтому на данный момент чат вы активно используете, я могу не все увидеть, а мне нужно комментировать игру, поэтому два доступных способа — это выделить мой никнейм или отправить э, сообщение. Денежная, так сказать Не байчу ни в коем случае, не призываю донатить Но... <coughs> Оу, Анюточка Ну, какая-то потасовка Под банкой сейчас произошла, как вы можете заметить Факинг бичес э, Играют уже Не знаю, наверное, пятый где-то раунд Через длину практически, не обращая внимания На зигзаг И за это девочки из команды розовые крыски Все-таки пришли и наказали своих соперниц Просто поджав банку Вот такая вот приколюха и получилась Приятная, надо признать, приколюха для розовых крысят. Но стоило сказать, конечно, что зигзаг э, частенько был э, не... Ой. Не во внимании у команды fucking bitches. но и в этот раз они сразу решили сыграть с зигзага. Хотя, к сожалению, эту позицию все-таки стоит лучше распаковывать, э, используя хоть какие-то гранаты. Но вот здесь с гранатами получилось все, как вы видите, практически по нулям. 4-4. Девчонки сравнялись, это замечательно. Надеюсь, нам включат женские модельки. Вот, краем глаза я увидел это сообщение, пишет Анастасия Иванова. В прошлый раз нам их забыли включить. А, Настенька, не переживайте, женские модельки уже здесь. Во всем турнире будут женские модельки. Итак, в очередном раунде, в девятом раунде этой встречи, Ксения и Мармелад Готовят хитрый план по захвату. Пока непонятно чего, ребята. А, блин, мне вот все время все-таки привычнее говорить ребята. Потому что чаще всего я все-таки комментирую парней. А, ну, девчули. Конечно, девчули придумали какой-то хитрый план. С разделением сил, между прочим. да. То есть будет одновременно два фронта пробиваться. И длина, и зигзаг. И непосредственно с а, ямы. А, прессинг сейчас от а, Ксении. Ну и с зигзага уже у нас там мармелад немножко постреливает. По коленкам. По коленкам стреляют. Минус от Анютки. Замечательный хэдшот. Ну, а вот теперь уже Ксения находится в не столь выигрышной позиции. На мой взгляд, конечно, стоило бы играть чуть-чуть быстрее. И быстрее бежать помогать своей напарнице по команде. Возможно, тогда получилось бы воспользоваться ситуацией. так И застать оппонента врасплох. Но, ну, что ж здесь говорить. Тем не менее, ситуация пока что... Очень неоднозначная Совсем чуть-чуть Ксенечке не повезло Не сумела она попасть Буквально одну пульку В свою соперницу Которая осталась, по-моему, если я не ошибаюсь Порядка 19% здоровья Ну, поздравим розовых крыс Они врываются вперед Блин, вот это тоже как зачем Девчонки придумали себе такое название Розовые крысы Создается впечатление, что каждый раз Когда я называю их команду Я их оскорбляю Девочки, я вас не хочу оскорбить, но вы так сами назвались, если что. Я вообще ни в коем случае... К Ксения. Ксения, там не играют. Ксения Диверсантка куда-то совсем не туда пошла. Ну, разве что она пошла послушать, топует ли соперница на зигзаге. Если да, то зазря. К сожалению, зазря, потому что топа-то там уже было невозможно услышать практически на этих таймингах. А если бы и услышала то с огромной долей вероятности э, этот опыт превратился бы в вынужденную стычку. Ну, кстати, после своего победного раша э, длины от э, Pink в справедливости ради, больше они не принимают э, какие-то попытки, э, не предпринимают, простите, какие-то попытки э, запушить соперниц. Здесь у нас Мармелад, между прочим, тихую на шифте уже в упоре. И этот момент может оказаться сверх... Неожиданным, и как вы видите Игроки обороны вынуждены отдать э, Ближние позиции и оттянуться Немного подальше Мармелад аккуратно пытается прочекать Вообще все, что только можно прочекать И не пропустить нигде свою соперницу Есения! Минус Мармелад Ну а Ксения по-прежнему находится На старте длины Ух ты! Вот это хэдшот Вот это хэдшот 6-4 Привет, Сань, все как обычно, лайк и хорошего стрима, зрителям приятного просмотра, Витя, привет! Привет, спасибо тебе большое за лайкосик. АВП не пробуют, а АВП разрешена? Вот я, кстати, что-то такое читал, и вот э, не исключаю, что же могло быть ведь что-то под запретом такое, нет? Был пост там вот, но я вот не помню. В вполне возможно, я сейчас придумываю что-то совсем то, что и не надо даже придумывать. Но это я. Но это я, я иногда любитель чего нибудь придут. Мармелад Увидела флешку И лучше бы этого не делала Ксения пытается тем временем открывать зигзаг И убегает от вражеской хаешки Но набегает на вражеский автомат Это, к сожалению, не очень хорошо для команды Факинг Бичес, потому что вновь численный перевес Уходит на сторону соперниц И Мармелад сразу наполовину лайфбара штрафуется Игроком с никнеймом Есения. Ну и, вероятнее всего, не просто с никнеймом, а еще и с никнеймом Есения. Один! Один! Всего-навсего хпшечка остается. Печалька, беда, мармеладки. Тут навряд ли что-то светит, конечно, хорошее. Два ваншота только, по сути, спасут. Любую перестрелку потенциально она уже проигрывает. Потому что, ну, хоть одна пуля а, в цель-то все-таки попадет. А тут, оп! Анютка вновь вышла на поджим и на этот раз все-таки догнала мармеладку. 7-4. Ну, если вы позволите, я буквально на секундочку прервусь. И очень-очень-очень быстро, в темпе вальса, вам сейчас скажу, была ли запрещена снайперская винтовка. Потому что был у меня здесь где-то в закладочках постик о открытой регистрации. Нет, АВП не была запрещена Все. Так что, ребятушки Не кипятитесь на меня Это я выдумал Это я какой-то другой, видимо, турнир Когда комментировал, там была запрещена Снайперская винтовка А у меня что-то с памятью Туговат в последнее время Поэтому мог перепутать Так что нет, снайперская винтовка на турнире разрешена Просто да, никто ей пока что не пользуется ну и карта, которая разыгрывается, давайте заодно вам скажу, это Dust 2 Only A, Mirage Only A, Inferno A плюс Middle, Train Only A, Tuscan A плюс Middle и Mirage A плюс Middle. Ну еще для любителей извращенств есть карта Dust 2 B плюс Middle, но такое я, кстати, никогда не понимал. Не очень мне нравится разыгрывать карту Dust 2 именно с точки зрения прессинга спота B. Мне кажется, это немножечко сбалансировано и не совсем красиво смотрится с точки зрения игры. А, Все-таки более стандартным вариантом играть точку А. Но это все равно, что играть, блин, с Б на Инферно. Ну, камон. Разве ж будет интересно такое смотреть. Ну что, в очередной раз выход на длину. Ой, Есения, какую непра неправильную, совсем неправильную позицию сейчас пыталась занять а, представительница розовых крыс. Потому что все-таки стоять за косым в девайсном раунде соперника не самое свежее решение. Ящик простреливается, а можно не успеть убежать. Вот как вы видите, анюк, кстати, не успевает это сделать. У Ксении 37 хп, у Есении 100 Позиционный перевес на стороне Есении. Пози... Перевес по процентам здоровья также за Есении. Ну вот и думайте дальше сами, дамы и господа. Отдаст ли этот перевес Есения или все-таки нет? Ну, Есения занимает позицию очень, конечно, интересно. 11 хп остается у Ксении. Ну а есения это уже 48, но все-таки побеждает. Все-таки удалось перестрелять 9-4. Хотя, конечно, я не совсем понимаю, зачем она побежала на джамп. Видимо, хотела совсем, совсем удивить соперницу. Ну, чуть-чуть не срослось. Такое тоже бывает. Не страшно. 9-4. Для команды Розовые Крысы главное, что они победили. Это главное. Так, и еще что я хотел сказать, дамы и господа. Еще я хотел вам сказать следующую пару. Следующая пара, которая будет играть, это Веселушки и Сестры. Данный матч будет ну, плюс-минус там следом за этим. Так что готовьтесь. Анютка. Минус мармеладка. Дальний минус от игроков команды Pink Rats, а, Ниже розовые крысы. Редс, а, точнее, а, говорит о том, что девочки неплохо достаточно умеют контролировать стрельбу на бешеных дистанциях. Ну что во всю длину в яму попадают по соперницам. А, вот для понимания, почему я считаю, что это круто и здорово потому что сам, когда играл в Counter-Strike, вот никогда, то ли слепой, то ли криворукий. Ну, не могу я спокойно убить соперника, который находится в яме. Я даже его там толком разглядеть не могу, а уж про то, чтобы попасть в него, это я вообще молчу. Есения должна была, по идее, что за фрезы. Что за фрезы? Есения должна была слышать, естественно, как соперница убегала под КТ-спал, ну и услышала, собственно, по ее действиям было это очевидно и понятно. 10-4, последний раунд первой половины. Pink Крэдс. Почти победили. Почти. Почти победили в первой половине, ну а точнее победу-то они уже достигли весьма и весьма давно. Но 11-4 или 10-5. Все-таки нужно как-то расставить все точки над Е. Yeah. Анютка. Проявляет агрессию под банкой Здесь, кстати, есть две соперницы В целом, агрессия, это, конечно, в данной ситуации может быть и интересно Но вот такие варианты развития событий тоже стоит просчитывать И теперь Есения остается в соло Ну, сложно, конечно, представить, как сейчас Есения сможет такое выиграть По идее, факинг бичес, ну, никакого вообще права не имеют такое отдавать Но мы же знаем, что Counter-Strike... Штука непредсказуемая. И вот так Есения сбривает первую соперницу. Остается 1 на 1. 74 хп против 68. Напомню, предыдущий дуэль закончился победой Есении. Поэтому есть возможность у Ксении дать ответку. 10 кп остается у Есении. Всего-то навсего. Но при этом и Ксения теряет лайфбар. Однако Ксения вышла победительницей. Отдала должок своей сопернице. Ну и далее последовала смена сторон. Что ожидаемо. Розовые крыски... С десятью матчпоинтами за душой Отправляются во вторую половину Факинг Бичес переходит в сильную сторону Имея всего-навсего пять Матчпоинтов, но это сильная сторона В данном контексте это Все, что нужно понимать Кстати, достаточно грамотно позиционно В целом стоят э, Факинг Бичес Ох, какая хаешка Какая хаешка! 57 и 55 хп остается у Пинк От 200 хп неожиданно осталось 102. 112, простите. Я думаю, немножечко расстроились сейчас девчонки. Попытка зайти в зигзаг, конечно, штука интересная. Вы смотрите, что происходит-то. Мармеладка отправляется пушить. Заканчиваются патроны. О, какая неудача! Какая же жуткая неудача сейчас произошла. Ну, девочки, наверное, стоит все-таки уже идти пушить. Нет смысла ждать. <laughs> Нет смысла ждать. И Анютка отправляется в следующий раунд после моих слов. Ну, а Ксения бесподобна. Отличный прием. И это 10-6. Ну, теперь... Благодаря пистолетному раунду, естественно, разница между коллективами немного будет сокращаться. По чуть-чуть, по чуть-чуть, покуда у крыс не появится калаши. Вот когда э, крысятки выбегут э, с автоматами, вот это уже будет интересно. Ну Куда? куда? Ну не играется Мидл, девочки. Ну вы чего? Мидл играется условно. Вот это, в смысле, вот условно. Вот это... Вот это играется, но только до дверей. Но справедливости ради девочки молодцы. Никто правила до сих пор еще и не нарушил. Ну, вышли на мидл, но это не страшно. Привет, опеньки, бабоньки играют. Энгри, привет. Да, девчули сегодня радуют каэсикам. Ну, присаживайся. Погляди, как девочки а, умеют стрелять. Боевые самочки, так скажем. Ксения! Аккуратная прицельная стрельба, кстати, приносит достаточно явные плоды. Посмотрите, 33,91 остается по лайфбаром, при том, что там пистолеты и вообще, конечно... Девушки. Девушки, черт возьми, у них всегда своеобразный КС. И, естественно, если уж вдумываться и более детально ковырять все-таки какие-то логические и стратегические э, наработки Counter-Strike, коим уже просто миллионы лет, естественно, проще всего реализовать глоки э, играя с зигзага, но уж точно не с длины. Ну, парадоксальнейшая сейчас ситуация произошла. Э, мармеладка чуть было не погибла в перестрелке с Есенией. Не знаю, как такое могло получиться, но, черт возьми, так получалось. 10-7. Best of 1. Да, все матчи Best of 1, кроме финала. финал будет Best of 3. Но это первая игра в турнире, поэтому финал это будет восьмая игра. Восьмая, девятая, ну и, возможно, еще десятая, в зависимости от того, какой счет будет в этом Best of 3. Так что здесь пока все сверх неоднозначно и непредсказуемо. Так, как какие-то выстрелы, так сказать, упреждающие, да, есть все-таки. Настреливают девочки из fucking bitches по... Ой-ой-ой, ну какие же хаешки у них, а? Ну какие хаешки замечательные они все-таки разбрасывают. В этот раз хаешка не менее значимо внесет вклад во взятие этого раунда, как, в общем-то, из пистолетки. И, разумеется, два минуса. Влетает в команду Pink Reds. И ответить сил не находится. 10-8. Ну, Анютка и Есения руки решили не опускать. Галилы появляются в их замечательных ручках. Ну, или же лапках, если мы будем называть их крысятками. А, ну, само собой, я уж молчу про фалкинг бичес. У них-то вообще там по девайсам все супер замечательно. Все-таки... Все-таки М-ки э, это немножко более профитный девайс, нежели э, Галил Тем не менее, я знаю многих людей, которые на Галиле предпочитают играть, нежели на Калаше Для меня это, конечно, очень странные люди, но таковые все-таки иногда появляются Ну вот, пожалуйста, дым отрезает длину и теперь уже... А, розовые крысы только лишь будут терять время, стоя на длине Ну, либо надо уходить под зигзаг, либо прорывать оборонительный рядут непосредственно через длину Но для этого нужно ждать, когда рассеются смоки Ну и желательно, конечно, еще хоть какие-то свои гранаты иметь а, Подкрепленные, так сказать, чем-то выходить на точку 45 секунд до конца раунда пытаются затянуть развязку до последнего а, девочки из а, розовеньких крысик Борнахап, мармелад. Это мамка мармеладка, спрашивают. Ой, к сожалению, не могу ответить. Не силен. Ксения вырубает Анютку. Ну и у Есении, конечно, здесь ситуация неприятная, но в целом вполне себе рабочая. О! Вау! Вот это, елки-палки, поворот! Ничего себе, какая голова сейчас прилетела! Жуть! Жуть, дорогие друзья 11.8 Есения показала, кто тут хозяйничает Вот это неожиданность Ребятушки, видел там где-то в чатике прилетал приветик мне Спасибо большое за то, что поздоровались Вам тоже большой-большой привет всем, кто сейчас присоединился на трансляцию Не совсем есть время постоянно читать чат Как только появится, я обязательно все почитаю Но пока что просто вам всем входящим новым приветик. Ну, не долетает Хаешка, естественно, в такую, в такую даль, как в яму. Нужно ее, конечно, кидать немножко ближе, но немножко ближе кидать — это рисковать. Ксения, между прочим, уже с 23% лайфбара остается после попадания в голову от Есени И, скорее всего, это была именно она, потому что калаш, я думаю, оставил бы чуть-чуть меньше, если бы оставил вообще. Там еще черт узнает, смотря какая дистанция была. Но пока игроки обороны теряют лайфбары, атака, ну, в общем-то, сотая по-прежнему. Обмены такие, видели, да, выстрелами. Одни девочки стреляют в стены, другие девочки стреляют в стены. Ну и начинается вот что-то... Что-то интересное все таки начинается. Посидели немножко, 30 секунд осталось до конца раунда, начинаем двигаться. Девочки прям по стратегии работают. Иначе им писали гайды. Ха. Ну, разумеется, не хочу обидеть девочек, если обидел, извините. Ну, просто я же всегда на каждой трансляции говорил, что дев... девичий КС это... Ох, КС... С другой планеты Но я ни разу не говорил, что он плохой Мармеладка Врубает Анютку и Есения В соло Заканчивается время Даже если бы Есения сейчас выиграла бы Перестрелку, тупо закончилось время Немножко перетянули сейчас И пересидели, я бы сказал Девочки из Pink Reds В целом раунд был неплохой ну, посидели, подождали, позволили соперницам э, сделать контр-раскидку, дабы избежать каких-то быстрых раундов. И все. И этого было бы достаточно. После этого нужно было бы с какой-то раскидкой, естественно, что-то прессинговать, что-то пытаться отбивать. И было все по красоте. Немножко не срослось в момент перестрелок, ну и немножечко долго сидели. по половине ХП уже, кстати, потеряли факинг бичес вот так по боевому опять же начинается раунд вот розовых крыс но э, развязочка у этого раунда судя по всему если и будет приятная то за это нужно будет потеть еще очень сильно потому что один дигл ну хорошо окей один галил против двух э, полноценных девайсов с раскидками и при этом владелицы этих девайсов в позиции находятся да то есть анютки ну, очень тяжело. Я бы вот сказал бы, что это что-то уже около неберущееся. Но 12 хп у Мармеладки. По идее, теперь Мармеладка, наверное, не должна стоять как-то открыто. Но нет, решила все-таки открыться. Один на один у Анютки с Ксенией дуэли тоже, кстати, были. Не веду, к сожалению, статистику, кто в основном, э, в основном выигрывал эти самые позиции. Ну и в целом, в общем, давайте смотреть Че чё, чё гадать-то? Давайте смотреть Анютка с боем пытается прорвать э, Свою соперницу Как бы грубо это ни звучало, но, естественно, позицию Своей соперницы, но в результате Ксения хитрыми мувами э, Забирает, забирает все-таки победу В этом раунде, и счет 11-10 Опять же, краем Глаза повезло, но все-таки Увидел сообщение, открой таб Пожалуйста, вот вам таб, пинги Вот такие, 27-1 У Есени и Анютки, но там у Анют таки он периодически падает. То меньше 10, то больше 10, но в целом пинг замечательный. Ну, вообще у всех девочек здесь пинг хороший, разве что только немножко у мармелада хромает. 37 это все-таки не 9. Но и не такая уж прям ощутимая разница. Она, конечно, есть, но немногие ее смогут разглядеть. Ну, а пока у нас... Счет 11-10. Розовый крыс по-прежнему впереди, но fucking bitches просто так явно сдаваться прям вот не будет. Не будет. Кстати, там интересный девайс. Давайте, я буду смотреть за Есенией. Уж не обессудьте. Я просто хочу посмотреть, как э, Есения сейчас будет реализовывать UMP. Девайс на самом деле многими недооцененный. Пахает нормально. Надо просто уметь им пользоваться. Ну и, конечно, стрелять где-то... И через всю карту, вот, немножко, видите, как фризит Есению. И это именно Есению фризит. Ой, вылетело вообще! О, божечки мои, какая ж печаль! Какая печаль! И в результате Анютка в соло погибает от рук мармеладки. Вот. Вот и дофризилась. Вот и дофризилась. 11-11. Ну что, теперь с батом играть? Не Камильфо как-то так-то. Ну, какие варианты? Да нет никаких вариантов. Ну, давайте посмотрим за роботом. Девайс-то неплохой, мощнее морковки намного. Да. Бронебойни. А, все, у нас вернулась Есения. Успела зареспауниться? Успела, умничка. Успела. И это хорошо. Ну, вот, правда, судя по всему, без денег. Успела-то успела, но без денег. Анюта в числе первых, по всей видимости, будет открывать, хотя я бы лично, наверное, все-таки послал первую... <свы> в первую очередь Есению, потому что у нее девайса нет, а пусть Есения бы провела, так сказать, разведку боем, замечательная хаешка сейчас прилетела от uh, Ксении ну и второй минус нее, в общем-то. Раунд, конечно, такой получился очень смазанный. 12-11. Ну и напоминаю, так как это четверть финала, Best of 1, дорогие друзья, после окончания карты The Dust 2 одна из команд покинет этот турнир и займет самое последнее место, восьмое. Это будет печально. Ну, что поделать. Не смертельно же ведь, согласитесь. На самом деле это не более чем... Просто цифра. А, потому что фактически, ну, восьмое, седьмое, шестое и пятое места, которые будут разыграны в ходе четвертьфинала, никакого значения не имеют. Для, так, для глобальной статистики это можно окрестить какими-то местами, но в целом это просто девочки, которые не прошли э, четвертьфинальные противостояния. По сути, их всех можно поставить на одно место. Учитывая, что призовой фонд начинается с третьего места... Всех можно ставить, короче, на четвертое Все заняли четвертое место, кроме трех сильнейших команд Ну, в очередной раз оборона прокидывает своих соперниц на зигзаге Есения теряет большую часть своего здоровья Но при этом Мармеладка, кстати, с 16 холспоинтами по-прежнему надеется кого-то поджать Почему они без флеш выходят в основном? Ну, это же объяснимо, это же девочки Им можно... Они стараются не рассекретить свою позицию сразу. Потому что если ты кинешь флешку, соперник поймет, откуда ты ее кинул. Поэтому это стратегически они себя прячут. Если бы была возможность корректировать траекторию полета флешки. Ой-ой-ой, Ксения! Есения опять начинает фризить. Ну, вот тут, кстати. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, я только хотел сказать, тут, кстати, было бы неплохо прострелить ящик. Она как почувствовала. Ой-ой-ой, как же круто это выглядело. 13-11. Ну, посмотрите, да, 10-5 был итоговый счет первой половины. И факинг бичес уже, по сути, оформляют камбэк. А экономика у Pink Reds там, ну... Немного, немало практически не дышит Она вроде бы как бы есть Но есть она скорее а, номинально раскидываются длина сейчас игроками обороны Как обычно, чтобы не получить какой-то быстрый выход Ну, такой такая так, так раскидывается Флешка одна прилетела Ух ты, Анютка Те же самые проблемы, о которых я говорил немного ранее у команды Пинкредс, а, когда они играли в обороне Все в целом было хорошо до того момента, пока они не попытались проявлять агрессию И сами выходить на своих соперниц Да, то есть здесь же оборона Почему сильная сторона? Потому что нужно играть от позиции И все будет э, замечательно Все будет шикабум Есения 10 хп остается после неудачного пробега Через э, просвет Ну и Ксении здесь достаточно будет бросить Всего один патрон в свою соперницу Так, чтобы он просто попал в нее Спрей не туда. Оппонентка не залезла. Оппонентка, ой, как лагает сильно и убежала вообще на рекламу. Ксения должна была, по, по идее, сейчас заметить. И да, Ксения, увы, ах, все-таки проигрывает. 14-11. Вот что такое и есть игра от позиции. Когда ты просто не пускаешь соперницу. Хотя да, конечно, можно было справедливости ради залезть э, через косой. Можно было запрыгнуть на него, следом запрыгнуть в точку, поставить бомбу и быстренько свалить обратно на подъем, но. Но! Э, Никогда ты так сильно лагаешь. Когда ты сильно так лагаешь, там, скорее всего, уже не до этого. <связать> <связать> Плохая ситуация сейчас у розовых крыс. На самом деле, как вы видите, хаешка, не долетевшая до Анютки, нанесла достаточно много урона. Ей это говорит о том, что нет армора. И то, что нет армора, это дополнительная проблема, потому что М-ка ваншотнет через всю длину и будешь, как говорится, отдыхать. А, ну, это, собственно, вопрос, касающийся того, почему шлема нет, да? Ух ты! Ух ты! Как просто все, оказывается, могло бы быть. 15-11. матч дорогие друзья. Fucking bitches в шаге от прохода в полуфинал и от попадания в дальнейшие этапы турнира. Ну а Pink Reds тоже, кстати, в шаге. Но вот только немножко не от того, что они хотели бы видеть. Да, они определенно хотели бы вы... видеть свой выход в полуфинал. Но пока что они, скорее всего, номинированы, так сказать, на команду, которая займет восьмое место. Э, место, место, мест, конечно же, простите, но не будем. Хоронить надежды на пинкредс раньше времени Девчонки амбициозные Все-таки с какие-то слабенькие девочки не взяли бы 11 раундов, да, давайте так по-честному Раз они взяли 11, то это уже что-то да значит Анютка пыталась не отпустить свою соперницу А тут у нас с зигзага неожиданно еще появляется Есения Размены гранатами из хаешки взрывается Есения Беда Беда-печаль, по Анютке есть информация. Анютка, кстати, не лагает, поэтому шанс по Анютке. Ого-го, -го, Ого го сколько, но нет. Мармелад перестреливает, дорогие друзья. 16-11. Именно с таким счетом заканчивается первая четвертьфинальная игра.